Книга рекордов Гиннеса. Словосочетание, которое слышали все: мировая книга рекордов, в которую вписываются все рекорды самого разного рода. Ну и порой даже немного странного рода. Но мало кто знает, что же это за Гиннесс-то такой чья-то книга. Может, это тот, кто придумал ее написать? Или может тот, кто ее написал? Или может вообще первый, кто туда попал? Хочешь узнать? Тогда смотри дальше. На связи Тимус. Погнали. Наверное, вы уже поверили в одно из тех трех утверждений, которые прозвучали из моих уст. Я бы сам поверил, но нет. Гиннес ⁇ это пивоварная компания. Сам в шоке. Но все же ответы на те вопросы есть. Придумал нашу книжку Хью Бивер, который родился аж в 1890 году в Африке немного отличается от своих земляков, согласен. Хрю... Хью Бивер после окончания Второй мировой стал директором той самой пивоваренной компании Гиннес. Но только уже в Ирландии. Он там много чего творил не по должности и что-то ему вот книжку приспичивал написать. И тебе, наверное, интересно, как директору компании, которая делает... Пиво. пришла идея создать книгу с мировыми рекордами. А дело было так. В 1951 году Бивер ходил на охоту возле реки Слейни в Ирландии. Ну, с местными жителями. И у них во время охоты возник спор. И после того, как он не смог подстрелить золотистую жанку, Бивер утверждал то, что это самая быстрая пернатая дичь в Европе. И тем же вечером ему в голову пришла мысль, то что на данный момент не существует способа раз и навсегда подтвердить то, что золотистая жанка является самой быстрой. И кроме того, Бивер не сомневался то что посетители разных ирландских и британских баров нередко спорят о чем нибудь но нет способа, чтобы правильно решить их спор и по мнению Хью, такая книга. и по мнению Хью, такая книга... я задолбал и по мнению Хью, такая книга... да бля... а, нет, все правильно и по мнению Хью, такая книга была бы просто... great idea просто вообще ну и достаточно успешно. А вот именно осуществили эту идею Крис Чатовой и братья Маквайтеры. Офигеть, я с первого раза выговорил. При том, то, что я не мог это выговорить во время написания сценария. После одобрения в Гиннессе и получения средств на это, они принялись за работу. Ну, наверное, у них это не сразу получилось. Слышь, начальник, у нас новая идея, мы, короче, напишем книгу, и туда будем вносить все мировые рекорды, которые достигают люди, животные, э, все. Чудак. Иди пиво варя, тут нафантазировал себе, блин, уф. Но саму книгу рекордов Гиннесса назвали не в честь компании Гиннесс, а в честь Артура Гиннесса, то есть компании тут почти ни при чем, А Артур Гиннесс это человек, который тоже варил пиво. Но он первый начал продвигать этот бизнес. Получается, книга так называется не из-за того, что компания, а из-за того, что человек, который создал эту компанию, называется Гиннесс. То есть, зовется Гиннесса. И да, первый, кто туда попал, это получается Птичка. Птичка. Первый. Кстати, в нашей книжке с названием на букву Г я сейчас ни на что не намекаю. Есть раздел с видеоиграми. Да, играми, которые так ненавидит Азад. Хотя сейчас он на ТВ удалил и постоянно просил у меня играть в GTA 5. Ой, короче, и в этом разделе 1236 рекордов скидки до 70 процентов на все чехлы виниловые наклейки на ваш гаджет дизайн 1236 рекордов с играми я бы тоже туда попал стоп нет и да кстати это первое видео с новым контентом и не надо писать типа фу тима сверни старый контент что за говно ты снимаешь ну наверное таких мало будет это не единственный тип контента который будет на моем канале так что тихо Напишите в комментариях то, что вы еще хотите узнать. Вот прям вот любое. Пишите вот прям вот. И не надо говорить то, что я ищу это в интернете. Да ладно. Чтобы вы выбрали идти в интернет, лазить по разным сайтам, читать, скапливать эту информацию, запоминать или просто посмотреть одно видео. Это же намного легче, как бы. Интереснее послушать, чем самому читать, что там искать. Согласитесь, это удобней. Серьезно, предлагайте любую тему, про которую вы хотите узнать, про то, что вы реально не знаете. То есть я могу увидеть ваш коммент, найти про это в интернете, пытаться сделать из этого интересное, содержательное и складное видео. Кстати, эти темы могут быть связаны с уроками, если вы что-то не понимаете. И только если вы ниже седьмого класса. Хотя и седьмого класса тоже, потому что я все-таки что-то там соображаю. Но... Это вот не факт, лучше ниже седьмого класса. Если ты узнал что-то новое для себя и тебе было интересно, то сделай так, то что картинка большого пальца вверх стала синей под этим видео. Спасибо за просмотр, а так всем удачи и всем.